Друзья, у нас новости Стало известно, что филиал пира в Гарлеме закрывается Подробностей мало, но говорят, что виноват сильный поток в здании Если у вас есть лишние деньги, время, одеяла или продукты Пожертвуйте на помощь тем, кто остался без крова Совет дня Выстилайте мусорное ведро бумагой, она впитывает вылившуюся жидкость Рекомендую использовать книжки 3 Джея Ну пока Север закрыт беда такой холод людям нельзя оставаться на улице преступники и такое отпущу этот глуп по вашим меркам <плес> я вижу ведь... <плес> <плес> осторожно у них подлога <плес> некуда бежать <плес> человек паук <плес> Все хочешь жить открывай чур Чёрт! Надо его спасать! Пришел твой конец, человек! Как из воздуха выскакивают! Но вообще не по ухтуга за припасы! Заходите! Гоню к тебе! Я тебя вырву! Я вижу тебя! Открывай дверь! Я два раза просить не буду! Я не промахнусь! Я не буду говорить тебе, что делать, но волноваться буду. Если я почувствую усталость, обязательно поговорю с тобой, ладно? Ты пообещал. Люблю тебя. Пока, мам. Люблю тебя. полем пострадают невинные люди. Север закрыт. Беда. Такой холод. Людям нельзя оставаться на улице. что Дорогу человеку-палку! Проведать приют Пир без паучьего костюма. Привет, Ганки. Я хочу пообщаться с Глорией по приют, но не как Человек-паук. Под прикрытием, сняв прикрытие. Очень круто. Привет, Глория! Что происходит? Почему все на улице? Трубу прорвала. Мы все убрали, но город не даст нам открыться, пока не починим канализацию. Мы уже три раза ее чинили, а она все ломается. Отправить людей в другие приюты пира? Все приюты забиты. Этим людям некуда больше пойти. Мы пытаемся обогреть и накормить людей, но в такую погоду... Я могу чем-то помочь? Вообще, да. Можешь поговорить с людьми, что устроились в парке? С администрацией они не всегда откровенны. С радостью. А потом отдыхай, ты слишком много работаешь. Да, да. Надо выяснить, что случилось с водой. Может кто-нибудь тут в курсе? Приятно, когда есть теплое жилище, куда можно вернуться. Понимаю. Мы справимся. Глория делает все, что может. Я подержу. Спасибо тебе. Я Стэф, подруга Глории. Помогаю приюту. Ну, тому, что от него осталось. Да. Глория сказала, город не дает открыться. Они были необычно настойчивы, явились меньше, чем через час после потопа, и сразу закрыли приют. Хотя, может, у меня просто паранойя разыгралась. Ну, это странно. Слушай, спасибо тебе за помощь. Да, подозрительно. Говорить с людьми полезно. Попробую им помочь. Ну, если... Сейчас, я помогу. Спасибо, друг. Я от флаги уберечь пытаюсь. Еще до этого потопа я боялся, что нас ограбят. Даже нож купил. И почему вы так думали? Тут были ребята, явно присматривались. Я их прогнал, но они вернулись, а аккурат перед потопом исчезли. Хм. В общем, если что нужно, обращайтесь. И поосторожней с ножом. Ладно, спасибо. Рассказывал мне, что за нами следили. Я думал, что зря тревожусь, а потом раз и потом. Трубы старые, ржавые. Но Странно, что городская инспекция не заметила. Да уж, это вроде их работа. Здравствуйте. Вы обсуждаете городские власти, да? Ага. Где-то с месяц назад в приюте поставили новый бойлер. Приходил инспектор, сказал, у нас все в порядке. А потом прорвало. Да, он бы должен был заметить. Мне пора. Не замерзнете? Ты тоже. Эй, ты не занят? Работаю над спидным нагоном. Что узнал? Кто-то осматривал пир перед самым потопом. Городские власти как-то слишком быстро приказали закрыть здание. А совсем недавно инспектор проверял трубы и сказал, что все в порядке. Кто-то их сломал? Однозначно. Мне надо переодеться. Я как-то жила в другом их приюте. Тут намного больше, зато этот очень уютный. Нужно переодеться. Она была просто прелесть. Жаль, что ее не стало в прошлом году. Да, миру нужно побольше таких людей. Если я... Если я буду... Глория сказала, что здание откроют, когда починит трубы. Посмотрим, смогу ли я помочь. Ведет в ливневку. Забито а, мусором. Понятно, почему прорвало. Я убрал мусор, но воды, мне кажется, нет. О! Я знаю этот починить. Найди насосную станцию. ответ знаешь? В четвертом классе дело работу про чистый И теперь они кристально чистые? Ну, уже чище. Но в Гудзоне не купать. Ганки. Самые парни, что были на подстанции, так одно дело ограбление банка. Но зачем им приют? Давай выясним, он снова займется защитой бизнеса? Когда устоится, то конечно. Но сначала нужно здесь обосноваться. Именно поэтому мы. У босса хватило бы мозгов такое провернуть. Если не поймают. Если поймают, никому не зло. Босс ценит только верных. Вы что, привет? Проваливай! Куда брем? Говорите, кто вас нанял! Вернись, нафиляк! У вас Нет! Нет! Нет! Нет! Защитник экологии. Давление в трубе повысилось. Похоже, они закрутили вентили. Тебе придется открыть каждый из них перед запуском насоса. Ты их слышал? Их босс хочет возглавить преступность Гарлема. Наркота, крышевание. Ах, и почему некоторым недостаточно музеев и кафеш для хорошей жизни? Не Непоучий вопрос. Миссис Майлер задала нам ТНР. Ты уже начал? Я пока вообще ничего из домашних не делал. Там просто... Ща, погоди. За мусором. Холодно. Так холодно. Один вентиль готов, осталось два. Я здесь. Мы говорили про задание на зимние каникулы. Там просто жесть. Я дочитал сцену свадьбы. <связать> я отпускает. Ты что там, с книжкой сидишь? Ха, я думал, ты мне помогаешь. А, ну да. Я здесь с тобой. Совершенно не отвлекаюсь. А, сейчас вот только главу дочитаю. Пять минут. Чувак. Они тут повсюду. Хорошо, все спланировали. <связать> <связать> Эй, парни! Скажите, кто ваш начальник? Нет? Ну ладно! Это не твоё дело, Человек-паук! Это закрытый бизнес-проект! Так что иди отсюда! Работа, ну, вот почему не надо нападать на приюты! преступность Гарлема. Наркота, крышевание. И почему некоторым недостаточно музеев и кафешек для хорошей жизни? А? Непоучий вопрос. Миссис Майлер задала нам Джейн Эйр. Ты уже начал? Я пока вообще ничего из домашки не делал. Там просто же. Ща, погоди. За... мусором. Супер! А? Черт, как холодно! Один вентиль готов, осталось два Я здесь! Мы говорили про задание на зимние каникулы Там просто жизнь. Я дышал на свадьбы И отпускает Ты что там с книжкой сидишь? Я думал, ты мне помогаешь Минутку, сейчас вернусь Они тут повсюду! Хорошо, все спланировали! Долго мы еще будем охранять точность зубов, пока не убедимся. Эй, парни! Скажите, кто ваш начальник? Нет? Это не твоё дело, Человек-паук! За... Так что иди отсюда! Точно? Вот почему не надо нападать на приюты! Уходите из гармлива, и я вас не трону! Наверное! Можно сбежать! Теперь займусь вентилем. А. Это второй. Еще один и можно пускать воду. А, прости, так что там насчет книжек? А, ну да. Я здесь с тобой. Совершенно не отвлекаюсь. Сейчас только главу дочитаю. Пять минут. Чувак! Здесь пятчик давления. Похоже, вентиль старый. О, дерьмо, дерьмо! Заклею паутиной. Надо, чтобы давление воды было прямо в центре, иначе трубу снова прорвет. В зоне. А! Вроде порядок. Теперь включить воду на насосной станции. Эй, Ганке! Можешь позвонить Мэри? Пусть пришли кого-нибудь в Персевер и откроют его заново. Ладно, ладно, понял. Сейчас он позвонит школьник, изображающий солидного джа. Снова бандюки приперлись. Лучше от них избавиться. Это зарплат... точно будет синяк. Слышали? Блин, жучары здесь! Я нашел паутину! Ты такие мины, когда спят! Человек-паук, я для тебя как раз пулю припас! Выходи и дерись, Как паука! Учай вообще здесь я! <плес> а, проще, чем я думал. Их дел нет, паучья башка! С пауками шутки плохи. Слушай, я тут выяснил, их босс сейчас на плоту. Фига себе. Значит, можно попробовать как-то обрезать ему связь с городом. Я подумаю, как это провернуть. Теперь надо включить воду. Да будет... Вода, ты вовремя. Инспектор как раз ее в Скоро снова откроют. Круто! Сгоняю туда, проверю, не нужна ли Глории моя помощь. Итак, причины, по которым кто-то мог решить закрыть приют. Первая, недвижимость там очень дорогая. Вторая, наличие приюта в Гарвине снижает преступность сильно. А если это какой-то преступный главарь, то без преступников он никуда. Точнят. Но мы ему помешали. Ура! Привет. О, Человек-паук, привет. Всегда рады видеть любого из вас. <coughs> да. Э... Ну, в общем, я чинил водопровод и заметил, что затронут и ваш приют. Но теперь все в порядке. Это был ты? Инспектор приходил, сказал, что мы можем открываться. Можно всех пускать. О, Человек-паук, ты очень вовремя. Не знаю, сколько бы мы еще продержались. Спасибо. Привет, Глория. Это Майлз. Говорят, Пир Север снова открыт. Нам в этом человек Паук помог. Представляешь? Спасибо, что зашел. Люди в парке сказали, ты нас очень выручил. Всегда рад. А ты отдыхаю, у тебя ж каникулы. Увидимся, как занятия начнутся. Ладно. Пока. Пир Север открылся благодаря нам, команде мечты. Ха, всегда на страже. Я отслежу, как их главарь общается с городом с плота. Отрежем ему канал связи и победа. Неплохо. Буду заглядывать в приложение. О! Спасибо. не разучился последний раз мы играли в нью-джерси не забросил баскетбол а ну я играю в школе но приходится быть осторожным с паучьими штуками Да ты наверняка забыл все чему я тебя учил равновесие стойка прыжок и проход ты что забыл о моих новых способностях я тебя уделаю на площадке Ого, хочешь поспорить ну давай старик Надеюсь, ты не только языком научился болтать. Я принимаю твой вызов. Грабители мешают Герлинскому бизнесу. Может, те же, что напали на Тео? Человек-паук, привет, я Калим. Рад встречи. Видел твой портрет у Тео? А, это другой, но буду рад помочь. Эх. Все заведения в этом квартале ограбили за последние дни. Пропала бумага, одноразовые наборы, санитайзеры. Мы все местные, с такой потерей мы не смиримся. Полицию вызывали? Конечно, но никто не воспринял нас всерьез. Камила, хозяйка соседнего ресторана, Решила сама во всем разобраться и отправилась в наш логистический центр. Я встречусь с ней. Постараюсь помочь. Спасибо, человек-паук. Хорошо, что ты у нас есть. Эй, Ганки! Я тут разбираюсь с грабежами в Гарлеме. Стрижки Калиба и Бана О, обожаю Панахуэ. Ты пробовал их Нет, сначала супергеройские дела. Нельзя летать с набитым животом. А, логично. И какой у тебя план? Найду украденное, узнаю, кто грабители, и выясню, не связано ли это с нападениями на магазинчик Тео и Пир Север. Звучит отлично. Готов поддержать техникой, навигацией и житейскими советами. Обжение квартала Калиба. Копы? Что происходит? Свидетель сказал, женщина спорила с людьми бандитского вида и ее увезли в багажник. Кто она? Бертинка с камеры Аскор. Камила Васкес, владелеца Пана Фуарта в Гарлеме. О, боже! Они похитили Камилу. Я постараюсь ее найти, но копы вряд ли будут мне рады. Но если я увижу зацепки. отпор надо узнать куда ее увезли можешь договаривать без семьи прости не стойте заходить этот чек с парковки чайна таун Допустим. но где в Тауне? есть что нибудь не ясно что важное а что мусор об ограблениях сообщил на севере калибфор но и не районе всегда какая-то буча. Я давно уже не видел круглого и как Автомастерской Дэвида Кто-то забыл ее тут в спешке Эй А как мне пройти к Автомастерской Дэвида? В Манхэттене Таких 12 Где-то в Чайна Тауне? Ага, высылаю адрес иногда нас сообщают. Переулки видели женщину, подходят под описание жертвы. Вперед! <звы> Эй, человек-паук узнал, что он нашей пропаже. Ага. Эти горы, видимо, камила их застукла и ее похитили. Что? Точно? Я уверен. Я ее выручу. Хорошо, что ты оказался рядом, человек-паук. Спасибо. Сюда! Нет, нет, нет! Сейчас же отпустите Камилу! Я правильно понимаю? В той машине Камила? Да. Той, которая мчит по и пытается попасть в аварию? Да! Боже мой! Будет хорошо. На Человек-паук, не ожидала, что ты... Но эти люди... Все хорошо, вы в безопасности. Им, им заплатили, чтобы они украли наши вещи. Чтобы мы разорились. Они хранят все в доках по объездной, рядом с мостом. Я верну ваши вещи. Вам помочь добраться домой? Нет, нет, нет. Я вызову такси. Грасис. Вы спасли мне жизнь Камила в безопасности. Она поймала их за кражей товара. Сказал, Сказала их, кто-то нанял. Да, кстати, я тут покопал. Кто-то отправил анонимный запрос властям города на принудительное отчуждение собственности Камилы и Карина. Видимо, это он платит нашим бандитам. Хочет забрать все себе? Однозначно. Я внес свой запрос на расследование попыток скупы земли в том районе. Чувак! гений! Я погнал к докам возвращать товары. Созвонимся! Ящики! Ящики! Опять ящики! Где же они припасы спрятали? Парни наверняка знает. Попробую подслушать и выяснить, какой ящик нужен. Как думаешь, что он будет строить? Может быть, квартиры или офисы? Будет там продавать наркоту? Наверное. Это легкие и быстрые деньги. Только не в моем районе. Что нам делать со всем этим добром? Парикмахерские ножницы, салфетницы. Да выкинем! Можешь начинать. Все в зеленом ящике с белой звездой. Есть! Теперь можно от них отделаться. 1 негодяй работающий на таинственного поса. 0 теперь ищем вещи зеленый контейнер белая звезда зеленый контейнер с белой звездой Звездой, зеленой и с белой звездой. Это правильный ящик. Его открыть за другими ящиками. И можно использовать. Нет. Теперь достанем все из ящика. Серьезно? Еще? Ос раздал вам гранатометы, а он шутить не любит. Я не позволю вам мешать вести дела этим славным людям. Зачем закрывать Барбершоп? Мы же туда ходим! Скорее бы вы, парни, свалили из Гарлема! Вот они, украденные вещи. Эй, Калип, я нашел ваши вещи. Пригоните пару грузовиков в доки, я помогу погрузить. Мы уже готовились объявить себя банкротами и закрыться. Благодаря тебе мы выстояли. Спасибо тебе. Тысячу раз спасибо. Захочешь постричься – заходи. Постригу бесплатно. Как же я в маске подстригусь? Я и не такое видал. Да, тебе и поесть надо, ты ведь растешь. Мира, заходи в пана Фуэрта, мы тебе завернем, что повкуснее, ладно? Спасибо большое, вам обоим. Весь квартал тебе благодарен. Ты так помог, Человек-паук. Привет. Я тут поболтал с уличной художницей по имени Хелли. Она знает, где штаб у наших пандюганов захватчиков Гарлема. А, офигенно. Где ее искать? Она да. сейчас занята подготовкой к параду на День Кинга. Как освободиться, я напишу в приложении. А, вы же встречались перед митингом. Та, что пользуется языком жестов. А, помню. Она классная. Буду ждать сообщения. Ладно, до связи.